Отличить ложь от правды совсем несложно. Я бы даже сказал, это элементарно. Если человек или организация, это уже не важно, если некий субъект, который несет вам информацию, зарекомендовал себя как честный, да, я понимаю, это звучит странно и совершенно банально, но если этот субъект давал обещания и выполнял их, то этого человека можно считать, честным, а информацию, которую он подает, можно считать правдой. И время докажет, что вы не ошиблись. Это просто. Посмотрите на источник той информации, которая приходит к вам, приходит к вам ежедневно. Я уверен, что не первый встречный доносит до вас сейчас ту информацию, которую вы получаете. Обратите внимание на историю жизни и поведения данного источника. Этого будет более чем предостаточно, чтобы сделать разумный вывод. Но если субъект, человек, организация, неважно, субъект, скажем так, ни одного своего обещания не выполнил. Врал на протяжении десятилетий. Нагло врал в лицо. Интернет ведь он все помнит. Посмотреть и проверить совсем несложно. Найти информацию и подтверждение лжи тоже несложно. Так вот, если этот субъект врал вам на протяжении нескольких десятилетий, то как вас можно назвать человеком, как вас можно назвать не имбицилом, если вы продолжаете ему верить. Как в такой ситуации вы не можете отличить ложь от правды. Я много раз рассказывал о некоторых экспериментах психологических по влиянию, по воздействию на мозг человека, на его восприятие реальности. Я рассказывал вам о том, как группа из 10 человек, в которой 9 были подставными, и перед ними клали шары белые, черные. Так вот, спрашивая, какого цвета шары, и 9 подставных, Человек белый называли черным. Когда очередь доходила до последнего, до настоящего, подопытного, он вслед за этими девятью людьми повторял, что шар черный. Понимаете? Несмотря на то, что шар был белый, я прошу вас отбросить всю нишуру из вашей головы и посмотреть на все окружающее вас, Совершенно трезвым и чистым взглядом. И просто-напросто назвать вещи и события, происходящие вокруг вас, своими именами. Если вы чувствуете тепло, то это тепло. Если холод, то это холод. Белое будет белым. Верьте своим глазам. Верьте своим ушам, что по-настоящему вы слышите. Здесь даже не нужно проводить какого-то сложного анализа. Как, как можно поверить тому, кто лгал десятилетиями, нагло лгал? Как вы можете верить этому субъекту? Как это в принципе возможно? Как это... Укладывается в вашей пустой голове. И как можно не называть белое белым. Потому что не может называться спецоперацией то, что сейчас происходит в, в Украине. Это не спецоперация. Я уже не знаю, какими словами вам еще сказать. Как отличить ложь от правды? Отпишитесь уже поскорее, поскорее.